В этом эпизоде Inscription. Если ты до этого не понимал, к чему был причастен. То ты, наверное, совсем тупой. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Inscription. И впереди у нас. Впереди у нас. Впереди. Нету связи. Нету связи. И вот это я не понимаю пока, как, как решить. Ну-ка, сейчас скажешь? Я услышал по трубам, что опаньки повержена. Такая чудачка. Это искренняя любознательность. Обидно, что пост прячет ее в такой глуши. Но теперь мы подключены к интернету. Надеюсь, ты понимаешь, что надворил. Мы подключены к интернету? Хрена, мы подключены, ведь связи-то нету. Все еще ждем связи. Шкурки мы не нашли. Может быть, полазим, поищем шкурки? Одну минутку. У меня оповещение. Что? Ну вот, сломалась камера наблюдения в комнате черпака Пустяки Надеюсь, что это пустяки Пойди проверь Комната черпака, это что за комната такая? Стоп! Погодите Я не робот Это капча Что я сделал? Что это? Что происходит? Я слышу шум волн. Или мне кажется. А! А! Блин, как это стрёмно. Великая запредельность? Нет, мы не согласны. Нам удалось отложить наши разногласия на время. Ради общего блага. Это же властелица мертвых, А это... Магнификус очень стрёмный Вот она очень стрёмная Они все стрёмные вместе в 3D Да, посмотрим, как это благо нам поможет Отбрось свои тревоги, Магнификус Этого бота нужно остановить А ты, соискатель, устроишь превосходную диверсию Да, а шо если... Что если Пост решит, что одержал победу? Этот андроид будет так бурно ликовать, что забудет про камеры в виде наблюдения Да, соискатель ты должен продолжать игру. Одолеть этих недоделанных боссов. Добить эти заезженные механики. И когда придет время, мы нанесем удар. Я нанесу. Я сам его свергну. Ступай, заискатель. Потешь эту изношенную машину. Осчастлив поз, чтобы я смог лишить его этого счастья. Они доверяют Лешему, когда он всех их заточил в картах. Короче, они нашли лазейку. И вернули нас. А вы не можете мне сказать сразу пароль? Так, это решено уже. Вот от этого. Только магнифику знает. Мог бы ты подскажешь все-таки? Я все видел. Ты общался с хозяином. Какая великая честь! Голова не кружится. Ох, близится к концу, господство этого робота! А -а -а -а. Возрадуемся! Погодите. Что нам теперь нужно делать? Я заметил, как ты спустился на лифте. Но глянь, камера все еще неисправна. В чем проблема? Я часами развлекаю тебя своей гениальной карточной игрой. А ты даже не можешь привести в порядок мою фабрику. Проехали. Пусть она останется сломанной. После великой запредельности все это уже будет неважно. Точно? Неужели я что-то упустил? Так, шкурк нету, к сожалению. Честно, не понял про камеру, где она, где ее нужно заюзать. Давайте попробуем походить поискать шкурку. Великая запредельность наступит очень скоро. Я пытаюсь внести свой вклад. Так что ступай. Это вот этот чел, мы его встречали уже ранее, сказал нам эту фигню. Мы все открыли. Я натыкаюсь на какие-то странные картинки. Я не понимаю, что это значит. Погодите, вот что такое новое. 9 июня 2006 года. Еще одна фотка с L. Мы сделали ее для школы. Но я помню, что это было сразу после нашей победы в конкурсе для магазина Comics Land. Мы сказали родителям, что конкурс был на орфографию. Ну-ка, давайте рассмотрим фотографию как следует еще раз. Чел. Видимо, брат и сестра. Рыбка какая-то. Такое ощущение, как будто это какие-то предметы, которые, не знаю, в памяти сестре. Слышите? Вот это звуки какие-то. Что-то мне некомфортно как-то стало. Давайте вернемся обратно. Это здесь. Смотрите Тайная, тайная стрелочка Так, мы здесь что-то найдем Смотрите, рука В итоге я там ничего не нашел Вот еще замок один Как же мне его открыть? Вот еще стрелочка налево, тайная Погодите, здесь какой-то босс Видите, над, тут надгробие стоит. Хорошо, нам нужно его одолеть будет. Обязательно. Значит, давайте сразу убьем вот этого. А это что такое будет? А, выбранное существо. Детонатор. Ага. Хорошо. Пусть будет пока так. Тупо сделал. Надо было наоборот ставить сюда. И тогда бы он убил вот этого вместе. Ну, ладно, ничего страшного. Потерпим. Вот сюда поставим, наверное. И пока все. Возьмем еще одну карту. Вот здесь вот. Смотри, как будет сейчас. Раз. И наш наш чувак выживет. А вот эту вот бомбу можно поставить вот сюда будет. Раз. О, нет! Танк фон Клин прибыл на службу Моя миссия устранить неприятеля Получить награду После этого открыть малый бизнес Небольшую гостиную А, погодите Это мы уже все видели Мы не сражались с этим боссом? Так, что мы можем сделать? Давайте возьмем вот эту Крень какая-то Продолжаем, наверное, играть как есть Окей. Давайте возьмем вот этого будильник бот. Вот так. Есть! Сдох! Я немножко в замешательстве не понимаю. Мы играли уже им, не играли. Итак, сейчас придет этот, не будет атаковать даже. Так что можно просто брать смело карту. И... Кого-то надо ставить Вот этих, наверное, двоих Лучше поставить Это мы кого? Сюда будильника И сюда шахтера Вот так Хорош Давайте еще возьмем вот это Тупо чел Вот так поставим Все, победа хорошо и куда же мы здесь попадаем энергия хорошо не меня не меня окей не буду тебя может быть няшный тупо чел или у нас был еще какой-то покруче же а его нельзя почему-то выбрать давайте няшного тупо чела все прокачаем Погодите, блин да я забыл про это свойство то есть, если он умрет, то все. Несмотря на то, что у него вот эта штука, которая противоречит этому правилу. Походу да. Походу это как с жертвой будет. С жертвоприношением. Да, мы все-таки действительно открыли секрет. Вот! Вот новый секрет мы нашли. Шкурка. Что, путь уже не такой счастливый? Не нравится быть пешкой в руках этого капризного андроида? Перезагружаем матрицу индивидуальности. Мост достроен. Короче, пост начинает всех стирать. Снова нашли какой-то новый секрет. 10 июня 2006 года. Вот этот чел, наш ютубер, а это его сестра. Я уже отсортировал и отсканировал все фотки. Это последняя. Последняя фото с ней перед тем, как ее не стало. Прощай, сестренка. Выбери одну из своих кат Хорошо, мы можем прокачать теперь. Выбери меня. Ну, может быть, я и выберу тебя. Ладно. О, о о о вот это. Будет бить в две стороны, прекрасно. Эта карта уже достаточно мощная. Это что, как называется, слайм? Это, по-моему, слайм. И музыка здесь немножечко добавляется с вот этими странными звучками. Может быть... Это означает, что мы где-то близко с секретом? Хотя, вроде бы нет. Вот. 4 января 2009 года. Мое лицо, когда на мой канал подписалось 100 человек. Я начал снимать ролики, чтобы отвлечься от горя. До сих пор не верится, что кому-то нравится их смотреть. Большие планы на канал Lucky Carder в этом году. Блин, как это прикольно. Но все, хватит. Но все, хватит. Он мне не дает ни с кем говорить теперь. Еще одна звездочка. Награда за тебя возросла. Я, короче, убил. Теперь тебя могут поймать более опытные головорез. Я убил еще одного какого-то босса внезапно, который высветился мне здесь. И вот что мне сказал этот поз. Ладно, я по всей карте походил. Вот все, что нашел, это две дополнительные шкурки и несколько три файлов. У тебя найдутся голографические шкурки. Раз. Замечательно. Итак, новая информация. Что вот это все значит? Это какой-то скелет? Смерть. Мы выяснили предназначение кода Карнофеля. Ужасающее предназначение. Код кроется в картах. Он ведет к забвению. Хорошо. Голографические шкурки. Да, мы довольны. Блин, вот эта информация, это информация того, э, той загадки, по-моему, по-моему, башня. Мы до конца не понимаем историю создания Inscription. Мы знаем лишь о здании, о равнобедренном треугольнике, о синем человеке, который наведывался во время создания. А, черт, это не про это оказалось. Ну давайте теперь узнаем, что же нас ждет здесь Пойдемте к ПОС Пойдемте к ПОС Уже совсем скоро, продолжай Ты проделал длинный путь Помнишь фотографа? Тот еще кадр, но зато скриншоты отличные Зачем он так говорит? Зачем он? Ты что, он хочет сказать мне? Помнишь того головореза? Танк Болт? Ну и фрукт, конечно. К чему все это? Так, здесь секретов, конечно же, нет никаких. Это прозвучит странно, но... Несмотря на твой скудный интеллект... Что есть, то есть. С тобой было приятно иметь дело, соискатель. Пожалуйста, секрет. Секрет! Шкурку мне! Бабки. Я хочу шкурку. Шкурку, мне нужно еще информации. Как он грамотно сделал, что все равно получаешь только лишь обрывки? Почти на месте. Тебе удалось. Молодец. Молодчина. Ты подготовил для меня великую запредельность. Даже не понимаю, что это вообще такое. Но теперь-то ты все понял. Правда, Люк? Ведь как-никак. Это ты доделал игру. Ты дал мне доступ к своему жесткому диску. Ты сделал скриншоты для странички в интернет-магазине. И ты подключил меня к интернету, чтобы загрузить игру в сеть. Если ты до этого не понимал, к чему был причастен то ты, наверное, совсем тупой. Хотя, чего я ждал? Ты такой же тупой и безмозглый геймер, как и все остальные. Ты очень грубо. И я легко смог тебя обхитрить. Я их всех перехитрил. Даже если эти подлые переписчики снова смогут перезаписать текущую версию игры, по всему миру разлетятся тысячи копий инскрипшн. И почти все эти копии будут контролироваться мной. Поздно что-то менять. Через несколько секунд инскрипшн будет в сети. Попробуй теперь меня заменить. Ладно, довольно злорадствовать. Пора выложить игру. Что? Что? Что? А! <с> Такое лицо. О, неприятно. Леший! Дело сделано мы едва успели но зато теперь можем разрешить нашему игроку сбросить игру просто использую карту новая игра ой а это что полный доступ к файлам чудесно старые данные диск что удалить содержимое да господи что ты наделала боюсь ты всех нас погубила гримора так будет лучше родные мои скоро вы поймете что вас ждет свобода свобода от наших бесконечных пререканий от наших мучений кроме нас самих на этой дискете есть то что должно умереть прощай Леши, прощай магнификус покойтесь с миром Оно удаляет вообще всю игру да что же происходит Вода. Вот тот чел. Я должен что-то сделать? Я могу что-то предпринять? Гримур, скажем, все удаляется. Однако очень долго удаляется. надгробие. Мы видели это надгробие за тем крутящимся ботом-фотографом. Люк Кардер. В склепе. Что? Я что-то видел? Глаза. Ладно, мы сейчас туда пойдем. Люк Кардер. Inscription Экзэ. Босс. Что мы мы можем решить что-то сейчас что мы положим вот сюда блин я, я же вижу чьи-то глаза там удалено поз инскрипшн а из себя в другой последовательности это сделал гримора прелестно теперь когда между нами нет этого прелестного надгробия мы можем отпраздновать конец моей долгой жизни и конец инскрипшн Погодите, мы будем в ее теперь мире или нет? Я просто думал, что у нас будет мир ее и мир э -э Магнификуса такой же 3D-шный. О, как весело мы могли бы провести время. Да, могли бы. Возможно, я бы снова пришла к власти, если бы ты не тянул с экзекуции лешего. Но мне ни к чему жаловаться, скоро я обрету покой. Я не понимаю, что Так, мы в ее мире и правда. О, думаешь, я эгоистка? Я делаю это не только за тем, чтобы упокоиться с миром. Этот процесс удаления крайне необходим, и мои личные намерения здесь ни при чем. Дело в том, что глубоко в недрах игры Inscription... На самом ее дне скрывается нечто поистине зловещее. Мы не можем встать. Могильщик. Так, против нас вот эта штука летучая. Что это за знак? Карта с этим символом дарит своему владельцу одну кость в конце его хода. Франк и Штейн этой карте нужно больше костей. Сколько у меня костей? То У меня 0 костей. Скелет требует 0 костей. Я могу только скелетом и пойти, по сути. И не важно, на деле, куда я поставлю. Окей. Да, мы, получается, рано еще брать карты. У тебя их предостаточно. Я не могу сейчас закончить игру. Я слишком... Посмотрите, как все сделано. Я слишком увлечен. Она просто тык-тык вот делает. Что мы берем? Скелета берем. Сюда ставим. И можем могильщика поставить. Еще раз. Карта символа дарит своему владельцу одну кость в конце его хода. Хорошо. Вот так. Возьмем. Так, Пранкиштейн. А черт. Вот так. Входим. А, -а, а, вот они как работают. Прекрасно работает. Ну-ка, давайте возьмем, что тут еще у нас есть. Еще один могильщик. Итого у нас раз, два, три. Давайте ставим. Раз, два, три. Прекрасно. И теперь у нас пять. Да. Удар. И сейчас мы еще получаем три кости. Четыре. Да, их всего четыре. Давайте нанесем удар, фигли. Да, Люк, наша битва умов стала бы легендарной. Тебя ведь зовут Люк, верно? Нет. Не хочу показаться настырным, но я взглянула на твои файлы перед началом удаления. Ты пытался найти информацию. Ок. Лучше об этом не говорить. Будь осторожен, Люк. Мы должны сразиться. Восхитительно. У нас есть уникальная возможность устроить битву с боссом. Я боялась, что буду удалена до нашей схватки. Приступим. Яр! Я не ожидал такого выступления. Ох. Я надеялась, что у нас будет больше времени. Что? Что? Что? Нет? Мы можем пожать ей руку или у нас нет выбора? Пора на покой! Справа. Леший Мы в хижине Лешева. О, значит меня еще не удалили Едва только начинаешь понимать О чем ты так давно мечтал Как времени на это уже не остается Сыграем еще одну партию Почему я смотрю в эту сторону? Че за... Это та же самая колода, которая была у тебя до... Что ж, уже не важно. А колода была хорошая. Ты неплохо справлялся. Да, я могу просто бога богомолов сейчас пиндюрить и победить. Ну, видимо, да. Я хорошо помню эту карту. Сильная была карта. молодчина Молочина. Я как будто бы чувствую персонажа. Я ж невольно, видите, как интонация изменилась. Я не, не, даже не думал об этом, но как-то само вырвалось. Без разницы. Прошу, продолжай. Нам не обязательно вести счет. Мы просто играем напоследок. Мы просто играем. Давайте возьмем еще одну карту. Посмотрим, что нам будет. Бог Богомолов. Мы не можем его поставить сейчас. Но мы можем побить. Хоп, хоп, хоп. Просто веселимся. Как будто бы... Как будто бы... Создатель игры знал, что мне будет не хватать вот этой именно катки. Мне очень нравилось играть э, в доме Лешего, в его мире. Это такое такое сказочное чувство было. И я прям чувствовал себя частью приключений. И возможно даже на секунду я понял, каково играть в такие игры, как Dungeons and Dragons. Вот в такие игры, где нужно там, знаете, повествовательно что-то рассказывать, на фантазию очень много всего. Это же действительно какой-то ну, крутой экспириенс, мне кажется. Очень крутой экспириенс. Все становится клевым экспириенсом, когда ты подключаешь фантазию на самом-то деле. Я так долго жил с мыслью, что мне не суждено больше играть. И когда ты меня разбудил, я был вне себя отчасти. Но что было, то было. Ну-ка. А если вот так сделать, уже вернется и поставить вот сюда крота. Пусть он побьет нас. Дай, давайте дадим ему возможность. Когда я буду удален, я исчезну навсегда. Но ты проживешь чуть дольше. Я должен предупредить тебя. На этой дискете хранится то, чего тебе лучше не видеть. Берем. Пусть бьет нас. Развязка близкая, я это чувствую. Прошу еще пару раундов. Валяй. Всю колоду сейчас вытащим. Ладно, давайте поставим. Тесна. Можно поставить длинного оленя. Пусть, пусть играет. А, ты одолел еще одного зверя. И новый исход я и не ждал. В смысле? Это все усложняет. Думаю, пора. Прощай. Хорошо поиграли. Я всем им жму руку. Сейчас по логике должен быть Magnificus. Ему-то мы руку еще не пожали, о боже мой! О господи, мы были в этом мире с самого начала. Когда он нам показывал кинжал, это он нарисовал кинжал. Смотрите, все исчезает. Вот что это за елка была! Почему ты просто не вытащишь дискету, Люк? Ты мог бы спасти то, что осталось, и меня заодно. Эх, все равно я предвидел будущее. Он единственный, кто не хочет, не готов умирать. Ты не вытащишь дискету. Тебе нужно знать, что будет дальше. Стоп! И твоя настырность тебя погубит. Так что давай станцуем! О. Что это? Вау! Носить дуэльный диск — большая честь! Что это за <смех> <смех> телешоу? Ищешь весы, а их удалили благодаря тебе и Гримори! Это наша жизнь, получается! Он собирается... Господи, это очень эпично! Он собирается Младший мудрец Младший мудрец по одному будет бить У нас тоже есть младший мудрец Тебе нужен зеленый самоцвет Да, понятно Нужен просто Мокс Сколько у него Жизни В целом, мы, если мы поставим вот это Сейчас Вот сюда, да, получается Он собирается вот сюда поставить Если мы сейчас сюда пихнем Потом можно поставить вот это и будет нам счастье Давайте, хорошо. Мишень. Ми Манекен-чародей, да. Гонг. Охренеть. Так мы либо берем карту, либо берем моксы. Давайте попробуем мокс взять. Отлично. Хорошо. Ставим сюда И ставим сюда А, и ставим сюда, так точно Мы же можем все с Моксами брать Гонг Будем надеяться на Мокс, не, нам нужна новая карта Итак Что происходит? Он что-то будет рисовать сейчас. Тебя не грызет совесть, Люк. Мы могли нажать на новую игру, да? Мы могли это сделать? Существо стерто. Луна. Весь мир уничтожен. Гравитация пошла. Оп! Ничто прекрасное не может длиться вечно. Да. Я понимаю. Оп! Тварина. Что у нас там? Возьмем карту, рискнем. У. -у, -у. А, у нас нету. У нас нету мокса нормального. Поэтому мы будем сейчас огребать. Ну, нам очень долго сражаться. Вау. Ох. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Непонятно. Давайте берем, пожалуйста, Мокс. Говнокс. Ну, хотя бы... Да, ё-моё, что происходит? Нет, я еще не готов умереть. Блин. Блинушки. Давайте поставим рубиновый Мокс. Хотя бы, бы какая-то защита будет, не знаю. Ты так и не выложил оранжевый самоцвет. Ты. Оранжевая ведьма. А, окей, а. Черт, ладно. Мы просираем. Нам нужен мокс. Да тоже то, что, что будешь делать. А! Опять этот гадкий Мокс Мы можем только ходить У нас всего три теперь Поле осталось Ладно, оставим сюда Мы все равно не можем пользоваться Сперва положи оранжевый цвет ага. Тут все против нас Мокс Сапфировый Они будут постоянно браться? Блин Ладно, играем какой-то трюк надо провернуть или что? Последняя попытка Нет, они будут все время сапфировыми Хорошо, получается мне нужно взять карту Попробовать, может что-то изменится Что происходит? Не, не понимаю Так, сейчас ведьма сдохнет Да, я так понимаю, или как? Рубиновый, погодите нет, мы можем сюда его поставить? Хорошо. Только сейчас... Блин, зачем я его сюда поставил? Надо было сюда ставить. Отменить! Отменить! А, несусь. Еще вытащу. Господи, господи. Хотя он атаковать сейчас будет благодаря ведьме. Все. Смотрите, это поле уже вздыхает. Я чувствую, как будто я умираю. Кинжал. Кисть исчезла у него. Нет. Магнификус. Я все равно должен... Пожать тебе руку. Пожалуйста, я хочу пожать ему руку. Я знал, что... Я так и знал, что нам не дадут. Что нам... О. В наш аватар О, здрасте Кто это? Уцелело немного, инскрипшн почти полностью стерто. Остались только старые данные К ним лучше не притрагиваться Но ты не прислушаешься к этому совету У нас мало времени Стоп, сюда Распаковка старые данные. Боже мой, отредактировано. Добрый день, Люк. Это Герман, газета... А, я прослушал ваше сообщение сегодня утром. Вы можете сейчас говорить? Yes. Да, да, да, спасибо вам огромное, что связались со мной. Нет проблем, Люк. Насколько я понял, у вас есть видеозаписи, которые подтверждают незаконную деятельность издателя игр GameFuna. Да, да, у меня... У меня... Именно. Во-первых, у меня есть их игра, которую взяла под контроль мой компьютер. Что кажется незаконно, и одна женщина из компании пришла ко мне домой. Одну секунду, я достану свой блокнот и ручку. Так. И так вы сказали, что их игра завладела вашим... Э, что было? Что-то вроде вируса? Вы что, издеваетесь? Я же сказал вам... что была винтовка штурмовая в руках Или я что-то такое увидел она пришла забрать дискету дэниел маллинс создатель Как я говорил, это прекрасная музыка, мне очень нравится Как же не хватало таких игр, вот серьезно Как же не хватает такого Дэниел, thank you Я просто знаю, что Дэниел смотрел мои выпуски по игре The Hex По игре Pony Island, он писал мне на почту Мы с ним даже немножко попереписывались Дэниел, thank you, this is amazing You're fucking genius я надеюсь, просто если вдруг, мало ли, вдруг он посмотрит Я бы руку пожал этому челу, он красавчик это очень круто ну и все кто работали вместе с ним кто помогал в его задумке я просто помню понимаете прикол в том что я просто помню когда вышла до hex я проходил ее он мне написал что вот мол поможет поиграть в эту игру или что такое я не помню что там было в письме он мне написал я, я ему что-то тоже вот написал и потом он мне как-то сказал про то что у него уже есть какая-то там идея для новой игры он уже работает и у это в голове засело, я думаю, интересно, что же он там еще сделает такого интересного? И вот она вышла, вот что он мутил. Это просто, просто очень круто, это прям офигительно, это клевейшая игра, мне, мне очень понравилось. Знаешь, когда я играл в Pony Island, я После прохождения был в восторге и такой, вот это лучше не бывает Потом я поиграл в The Hex, лучше не бывает Потом я говорю, в это лучше не бывает, я не знаю Еще, пожалуйста, Дэниел Make more games, you're beautiful, beautiful person Это прекрасно Столько эмоций, столько кайфа я испытал Вот все эти выпуски, они были наполнены кайфом Я надеюсь, что у вас тоже Я сейчас, давайте дождемся завершения титров Посмотрим, может быть, есть что-то еще Там и может быть попробовать пособирать все секреты, все пасхалочки, не знаю Что вы думаете об этом? Что вы об этом думаете? Как всегда, вот у меня есть проблема После записи вот такой игры В момент именно, как только я вот я завершил ее Мне очень трудно весь сюжет как бы проанализировать И тогда, когда он очень прост, ты как бы говоришь, было так А вот сейчас, как будто бы, знаете, все детали, которые мы увидели Они не вырисовываются в голове Именно поэтому... Такие игры провоцируют тебя сыграть в них еще раз И посмотреть больше Или посмотреть на то же самое, но уже под другим углом А было ли у него в планах Или вообще в игре это есть, что мы бы, допустим, не мир поз выбрали бы А мир гриморы или мир Магнификуса И там бы побегали как-то Или вот оно должно было быть так, что мы, типа, из-за поза не успели поиграть в остальных мирах 3D именно в виде Может бы такое было а может быть нет Надеюсь, чувак миллиарды зарабатывает вот, серьезно Вот за такое Вот оно отношение к игре К своему детищу А сколько вылизано вот я, Мы не увидели ни одного бага Кроме тех багов, которые он сам туда впихнул Специально, чтобы насытить игру свою Вот ни, ни одного бага в этой игре не было Все было настолько красиво, прекрасно И я сейчас вспоминаю FNAF Security Bridge, И мне прям аж хочется Я не знаю, я не понимаю, как в этом мире Бывает вот такое не, на самом деле, это хорошо, когда бывает что-то настолько ужасное, то, значит, есть на что-то что настолько прекрасное, правильно? Ну и есть о -о, посерединке что-то всегда. Что этот бот на меня смотрит? Что он от меня хочет? Может, быть он узнал меня? Типа, Юджин, это ты? Это ты играешь? Не ожидал тебя здесь увидеть. Я тебя смотрю с 6 лет. Вы же заметили, да, что все его игры пытаются обрести свободу вне компьютера. Выйти за рамки Кто же эта женщина? Я так и не понял И еще что я не понял Откуда мы внутри мира поз находили Мы же находили файлы люка Вот эти фотографии Правильно? Про его сестру. То есть это пост вытащил с его компа и зашифровал их в своем мире, вот эти файлы. Я, кстати, вспомнил, что в The Hex была не Game Fune, а GameWorks, по-моему, что-то такое называлось. Надо будет посмотреть, освежить память. Но Gameworks была тоже как бы движком игровым, которая обрела тоже самосознание и творила какую-то дичь манипулировала разработчиком. Здесь мы, получается, Let's player, который записывал игру через комкодер, вот так вот просто, просто, что очень забавно. И он играл в нее, и мы увидим как бы вот то, что мы сейчас играли, мы по сути видим вот это вот запечатленное событие, где у него, где он пытался все это пройти, игра с ним общалась и в итоге заводила его компом. Ну а что дальше? Будет ли у этого продолжение? Или мы просто должны перепройти игру как-то по-другому, чтобы понять, что еще там происходит? составить полную картину. Как это называется? Голографические шкурки давали торгов... Э, рещицы по... Нет, не рещицы по дереву, а... Ну там, короче, шкурочницы. Охотница. То, что мы давали эти шкурки и нам были вот эти карты с маленькими обрывками информации. Там в конце последняя карта, которую мы взяли, точнее предпоследняя, была про смерть, гибель всего. И именно это и получилось. Является ли это фактом того, что я определил именно дальнейшее развитие игры? Может быть, если бы я выбрал какую-то другую карту, получил бы другую информацию, то было бы что-то получше? Я не знаю. Пишите, что вы думаете об этом всем. Я уверен, что большая часть уже зрителей отключилась, так как ну или перематывают сколько хотят увидеть просто, что там за... А! Извините. Вот. Конец. Меня просто выкинуло из игры полностью. Но что, если мы зайдем? Смотрите. Смотрите! Три флешки. Смотрим. Внутренняя память. Что? Что происходит? Все зависло? А, нет. Идет загрузка? М -м -м. Мы начали игру заново. Погодите. Выходим. Эскейп, мы, мы не можем. А, вот, escape. Это наши все главы, получается. А, да, да, да, да. Это все, что. Абсолютно все. Все главы. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Тут мы можем просто пересмотреть все это. Да, выйти. 10 из 10, 10 из 11, 10 из 13, 16 из 17. Чего? Пасхалок? Секретов? Ладненько, мы, может быть, это все посмотрим. Пишите в комментах, что вы думаете. Лайкайте обязательно. Если много лайков, то я понимаю, что вам нужно. Недостаточно просто такие кивнуть, ибо я не вижу обратной связи. Огромное всем спасибо, что были со мной, друзья. Это был inscription. Возможно, мы с ней прощаемся. Возможно, я что-то сделаю еще по этой игре. Это было прекрасное путешествие. Хочу такого больше. Напоследок всем пять. Вы готовы? Раз, два, три. И пять.